Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Продолжаем вторую неделю курса «Полезная привычка 21 день. Учимся самоконтролю». Выполняем упражнения, слушаем себя, свои ощущения и в конце комплекса отвечаем на вопрос. Задание сегодняшнего дня – прислушайтесь к своим ощущениям. Какое упражнение комплекса понравилось вашему телу больше всего? Сегодня растяжка. Итак, начинаем. Садимся ягодицами на пятки тянемся руками вперед, теперь вытянули руки, коленями оттолкнулись от пола, таз вверх, копчиком тянемся вверх, пятками стремимся в пол, подтягиваем правое колено к животу и согнутую ногу вводим вверх, постепенно начинаем ее выпрямлять, если не получается выпрямить, оставьте ее присогнутой. Возвращаем ногу и другая нога, подтянули колено к животу и согнутую ногу уводим вверх и по возможности постепенно выпрямляем ее вверх. Возвращаем ногу, ставим ее на пол, копчиком тянемся вверх, пятками стремимся в пол. Теперь правой ногой шагаем вперед. Если не получается, одним шагом дотягиваем так, чтобы пятка была на одной линии с коленом, на линии рук. Опускаем колено в пол сзади, уводим руки вверх, раскрываем грудную клетку, раскрываем таз, тянемся. Дыхание спокойное. Возвращаем руки в пол и возвращаемся в положение собака головой вниз. Теперь другой ногой шагаем вперед. Удерживаем выпад. Можно опираться на кулачки, можно опираться на кисти. Выбирайте удобное для себя положение. Опускаем колено в пол. Руки на колено, а теперь через стороны руки ушли вверх. Раскрываем грудную клетку, держим это положение. Опускаем руки вниз и возвращаемся в положение собака головой вниз. Стремимся пятками в пол, грудной клеткой коленем коленям. Слегка сгибаем ноги в коленях и стараемся ребра положить на бедра. Теперь опускаемся вниз, садимся яговицами на пятки и отдыхаем. Уведите руки назад, поза ребенка. Очень комфортно, очень приятно. Теперь возвращаемся вверх, переходим в выпад. Сзади нога у нас стоит колено на полу, живот подобрали, руки на колени и теперь приподнимаем колено сзади и удерживаем выпад. Возвращаемся, опускаем ногу и меняем. Другая нога. Уводим колено вперед. Выпад. Если сложно, останьтесь в этом положении, не поднимайте колено. Если чувствуете, что хватает сил, пресс сильный, живот держим, спину держим, поднимаем колено. Опускаемся. Опускаем ногу вниз. Садимся и на пятки отдыхаем. расслабьте плечи, шею, спину, и другая нога. Шагаем выпад, уводим руки вверх, пресс напрягаем, за руками тянемся вверх, макушкой приподнимаем колено сзади стоящей ноги над полом, удерживаем выпад, пресс держим, спину держим. Опускаем колено в пол, сейчас мы опустим руки на пол, и снова проверяйте как вам удобнее держаться руками за пол кулачками или ладонями и уйдем назад положение собака головой вниз сейчас мы шагаем другой ногой вперед в глубокий выпад колено опускаем в пол руки на колено раскрываем грудную клетку уводим руки вверх, Поднимаем колено сзади, стоящие ноги над полом, удерживаем это положение, держим, держим, держим, наблюдаем себя, опускаем колено в пол, возвращаемся в положение собака головой вниз, тянемся копчиком вверх, опускаем колени в пол. Пускаем ягодицы на пятки, расслабляем спину. Переводим руки назад. Полностью расслабить спину. Поднимаемся вверх. Вырастаем вверх. И на сегодня это все. Не забудьте выполнить задание сегодняшнего дня. Прислушайтесь к себе, прислушайтесь к своим ощущениям. Какое упражнение комплекса понравилось вашему телу больше всего? Жду ваши ответы. Участвуйте в конкурсе, получайте подарки. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.